Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск телевизионного клуба, дискуссионного клуба телевидения КФУ. Я по-прежнему ведущий заседания этого клуба Юрия Алаева. И сегодня у нас такой повод, который, строго говоря, не дискуссионен. Мы собрались здесь и пригласили экспертов для того, чтобы... Немножко поговорить о столетии татарской автономной Советской социалистической республики. Как известно, в соответствии с указом президента Татарстана Рустамана Владимировича Миниханова 2020 год объявлен годом ТССР. Довольно большой объем и разнообразие всевозможных мероприятий, посвященных этому. И все это носит характер такой предпраздничный, да? А декрет Лениным был подписан Лениным, Калининым и в мае, соответственно, в мае, по-видимому, будут основные торжества, торжественные заседания. Но э, вот эта вот предпраздничность у некоторых людей э, и у меня тоже вызывает э, некоторые вопросы. А мы, собственно говоря, что празднуем? Ведь э, татарская автономная, я повторю, советская социалистическая республика образца 20-х годов или первой половины 20 века, и современный Татарстан, это суть совершенно разные, да, национально-государственные э, образования. Или все-таки не разные. Вот этот вопрос я хотел бы прояснить с помощью наших экспертов, я хочу поблагодарить э, за то, что, несмотря на угрозу коронавируса, собрались и некоторое количество здесь студентов и аспирантов Казанского федерального университета. И уважаемых коллег я хочу представить уважаемых экспертов, э, докторов исторических наук, э, двух представителей Института международных отношений КФУ. Это Рафаэль Валерьевича Шайдуллина и. Да, Раэль Равиловича и один представитель из числа экспертов у нас сегодня, это специалист по конституционному праву, бывший, кстати сказать, судьей конституционного суда Татарстана, да, это, ну, по-другому, уставный, что ли, да? Нет, Еще... конституционный, конституционный Уставные в областях, да, края. да, да, да уставные в областях, мы республика, вот видите, мы... Так и возвращаемся к тому, что же такое татарская республика сегодня. Я имею в виду кандидата юридических наук Александра Львовича Васина. Спасибо, уважаемые эксперты, что нашли время. И я предлагаю, наверное, все-таки, Рафаэль Валерьевич, с вас начать, с вашего экскурса в историю. А знаменательные события, вот мы можем, наверное, даже сейчас посмотреть на знаменитую... Картину, во всяком случае, в прошлом знаменитую картину нашего татарского художника Хариса Якупова Ленин встречает ходаков особого плана. Встречается с делегацией а, здесь из Казани, из Казанского уезда еще там никакой республики еще нет для обсуждения. Губерния, только губернии. Губернии, извините, конечно, не уезда. Давайте начали меня поправлять и, и развивать. Ладно, эту мысль. действительно, 27 мая 1920 года был подписан декрет Ленина, Калинина, Никиты об образовании татарской автономной совет социалистической республики. Да, с этого момента в этом году 27 мая исполняется 100 лет. Здесь вот возник вопрос, что за республика? От того, что название меняется, от того, что происходит некоторые изменения сущности государства, структуры там Республика не перестает быть республикой. Точно так же Россия была РССР, сейчас Российская Федерация. Разница изменилась, конечно. сейчас Раньше все был во время образования в ЦИК, а сейчас Государственная Дума, как в царское время. Никаких существ, конечно, как республика. И люди меняются, новые поколение, сколько поколений изменилось с момента образования татарской АЭСР или Республики Татарстан. Мы по сей день не можем отойти от мысли. Вот по сей день встречается, когда это русскоязычная публика, говорит татария. Термин еще употребляется. Даже сейчас москвичи говорят, Татарстан, республик Татарстан. А вот встречается. Ладно, в то же время надо сказать, что да сто лет это большое событие в этом году этот праздник отмечает действительно отмечает несколько мероприятий первое мероприятие состоялось уже 20 января были определены относительно там медали относительно памятных знаков еще второе мероприятие намечает 27 мая 2020 года это связано с подписанием декрета об образовании татарской сср второе Третье ну, или второе мероприятие, можно сказать, 25 июня, это связано с, под, связано с передачей власти Казан к советом Временно-революционному комитету. И третье, последнее, скорее всего, завершающее мероприятие будет 30 августа. Это связано, раньше называлось День республики, сейчас День гор Казани и тому подобное, фактически 30 августа 1919 года был подтверден декрет о декларации о суверенитете республик татарстан Это, конечно это деклар сыграл свою роль это перестройство татарстана перестроили И вот с этого момента действительно казань татарстан изменились изменились только в лучшую сторону очень оптимистично, спасибо за такой краткий, я бы сказал даже на мой вкус, чересчур краткий экскурс в историю. Я вот вас послушал, и я думаю, аудитория послушала, и телезрители послушали, и такое впечатление, что ну вот такой у нас 100 лет безоблачной жизни. Не важно, как назывались, важно, что республика по-прежнему имеет статус государства, теперь в составе Российской Федерации. А так, да, в составе была Российской Федерации. Да, она и там была только в составе РСФСР и все, вроде бы хорошо. А, но если немножечко затронуть чуть подальше вот, ситуацию, которая предшествовала декрету Ленинскому, ведь Создание татарской автономной республики проходило в условиях довольно, как бы сказать, помягче, серьезной борьбы. Я не хочу сказать ожесточенной борьбы. Был, если мне память не изменяет, вы все-таки ученые-историки, вы меня поправите. Был проект так называемой большой татарии, был до этого проект татаро-башкирской э, советской республики. И один, и другой, если это не одно и то же, если я не путаю, последовательно были отвергнуты. И Татарская ССР была сформирована вот в тех границах, в которых мы ее знаем с 20 -го года, с мая 20 -го года. И насколько я понимаю, эти границы по сей день не изменились. Это единственное, на самом деле, что незыблемо осталось. Столица Казань. Столица Казани тоже, по-моему, в 2020 году была. Хотя и здесь, интересно, были же дебаты по поводу того, где должна быть столица. Я правильно говорю? Правильно. Рассматривался вопрос о том, что столица должна быть в Уфе, Уфа должна быть столицей. когда говорили о большой татаро-башкирской республике. Нет? Нет, такого не было. Нет, не было. Значит, у меня какие-то источники неправильные. Вот. Диляра Меркасовна, здесь у нас тоже профессор Имос сидит скромно в первом ряду. Она сказала: Я специализируюсь на периоде, который был до того, как возникла, да, Татарская Автономная Республика. У вас нет таких данных, что рассматривался вопрос о буфе в качестве столицы? Директор, микрофон. Микрофон, пожалуйста, сейчас одну минуточку. Нет, таких данных у меня нету, поскольку, когда обсуждался вопрос о Татаро-Башкирской республике, то, соответственно, там еще вопрос о столице вообще не обсуждался. И это был на самом деле татар проект Татаро-Башкирской республики, это был большевистский альтернативный проект, национальным проектом Татарской республики. Угу. И если я вообще начала экскурс более раннего периода, Собственно, с 1917 года, на мой взгляд, надо как ключевой рассматривать именно 1917 год, поскольку именно тогда началось активное национальное движение, и не только татарское, но и, прежде всего, вообще в России практически ни одна нация, ни один этнос, ни одна этническая общность не была в стране от активного национального возрождения. И вопрос о национальных государственностях, он даже больше как бы был наиболее горяч на западных окраинах. Это прежде всего Украина, Финляндия, Польша. А в семнадцатом году татарское движение, как и другие тюркские движения, они были в составе общемусульманского движения. И вот семнадцатый год это был год, когда фактически общемусульманское вот это движение, оно раскалывается и встает вопрос об территориальных автономиях и вопрос о будущем каждой отдельной этнической нации в рамках будущей Российской Федерации, поскольку ясно было, что федеративный проект, он побеждает в России в целом, и он является наиболее, м, наиболее привлекательным с точки зрения большинства населения. И вот когда как бы, массы населения они отдали предпочтение федералистскому проекту, тогда собственно отдельные этнические группы они должны были выработать свою позицию. И тогда происходит э, трансформация и развитие национального движения мусульманского, и вычленяются отдельные, там, татарское, башкирское. Но если говорить о татарском движении и о татарских проектах, то, собственно, самое главное это проект татара э, Ура, Ураловского Урал, штата. Урал, штат. И вот этот проект... Идел Урал? Идел да, Урал, да, Урал. это главное. Угу. А уже татаро-башкирская республика, она возникла как большевиз альтернатива. И понятно дело, что с победой большевиков татар-башкирская идея татар-башкирской республики она как бы побеждает, но опять же она была просто как некая такая демонстрационная альтернатива. Нужно было выбить козы у лидеров национального движения предложить свою альтернативу, более понятную населению. Вы имеете в виду Гаязы из хаки? Я и... имею в виду содрымок судей, Гаязы максуди, из хаки да, да, да, И да, да, все да, вот да. это национальное движение, которое было наиболее влиятельным и активным в 17-18 годах. Можно штатах? одну ремарку, Девна да. Касымовна? Вот вы сейчас сказали, с моей точки зрения, очень любопытную вещь, может быть, не все обратили на это внимание. Вы сказали, что э, большинство населения, имеется в виду, период после 17-го года, оно... Э, ну, как сказать, лояльнее относилась к идее федеративного строительства, да, вот постимперской России, да. уже России советского образца, и в результате этого, ну, и э, этнические реально по численности меньшинства тоже должны были определиться со своими национальными квартирами, упрощенно да. говоря. Я почему обратил внимание на эту вашу реплику? Я просто пытал, попытался себе представить, вот 17-18 год, да, октябрьский переворот, начинается разруха, черти что. И оказывается, каким-то образом выявлено мнение, мнение населения, и это мнение зафиксировано в верхах, что большинство населения постимперской России... Как это можно было сделать? Как, ну, как это? вот, Ну что, вот сидел Ленин там, да? И... Да. А можно да, я скажу одно слово, а потом вы да, продолжите? Да. На самом деле я бы все-таки здесь обратилась к теории политических Политической истории, политическим теориям, и на самом деле мнение большинства высказывают элиты. И какие элиты в данный момент существенно уточнение, правда? Некоторые так скажем, преимущество и в том числе некие властные да, полномочия, они могут навязать э, или транслировать это мнение. Очень существенное значение, спасибо большое. А, в зале, да, То есть да, желание это... что-то прояснить? Ну, а, айрат Фазрахманов, я как раз писал диссертацию по национальным съездам. Айрат Фазрахманов, вы, по-моему, э, один из лидеров молодежного, молодежного ну, татарского да, движения. Да, заместитель всемирного форума татарского молодежи, Отлично. кандидат исторических наук. В 2010 году, 10 лет назад, защитил диссертацию по Национальным съездом западных регионов России России в 2017 году. Okay. Так вот, институализация идеи автономии и федерализации происходила в рамках национальных съездов многочисленных. Начиная с апреля месяца 1917 года большинство народов России так или иначе провели свои съезды, и эти съезды аккумулировали в себе разные национальные организации учительские военные. А, так а, далее, раз, да. Спасибо, это все понятно. Да. Мы сейчас говорим о второй стадии. Во, вот, да. во, и вот как раз про федерацию. Основное решение этих национальных съездов, что Россия должна быть федерацией, которая включает в себя автономию. Это Там было была, был отдельный съезд русских. Uh, да, кстати, отдельный съезд вот русских в том, что... был в декабре 2017 -го года уже, конечно же. Что uh, это было такое? Uh, это был, uh, я могу ошибиться в названии, это uh, подобие Всемирного Русского Собора. И там как раз говорилось о, uh, также о федерации, о, uh, о признании автономии. То есть uh, каким, uh, тут тоже шла некоторая институализация uh, русской нации, ну, но да, уже... Да. Такой уже в рамках, конечно же, Октябрьского переворота. Но еще раз подчеркну, задолго до взятия власти Лени, Ленин и партии большевиков, институализировалась идея автономии, объявлялись автономии. И объявлялся о том, что Россия должна быть федерацией. Большевики лишь поддержали есть, этот Российская лозунг народу. Российская должна превратиться в федерацию. Российская Федера... республика уже в сентябре семнадцатого года, Россия официально объявляется республикой, временным правительством. Понятно, ну, да. было, было положение права нации на самоопределение, это большевики. Это плоть, большевики да. Вплоть да. до отделения, плоть до отделения. Обстоятельства, мы, обстоятельства. Мы, мы к этому еще обратимся насчет отделения, насчет 50 Если можно еще да, конечно. один маленький нюанс. Ведь когда в январе 2018 -го года собралось всероссийское учредительное собрание, а это был, по сути, основной вот такой легитимный. Съезд народов. Орден. Да, по сути, это съезд был, да. Ведь и само временное правительство, оно же работало и ориентировалось, как раз э, ожидая. Э, как бы то слово, которое скажет э, Всероссийское учредительное собрание. И оно в январе 2018 года как раз и успело принять это решение о том, что Россия как бы легитимизировать это, э, эту позицию, что Россия быть теперь же федерацией mm -hmm. в этом смысле. Mm -hmm. А если мы говорим о э, национальном движении, да, вот Тюрко-Татар, я бы хотел только напомнить, что, э, ну, может быть, э, еще более ранние да, съезды первой волны, Всероссийские мусульманские съезды, Которые с 1905 года, вообще-то, идут свое. В шестом году Рашид Козы Ибрагим уже по сути написал отдельную, как бы монографию, отдельную работу автономии или самоуправления, которая, хотя и называлась автономией, но по сути как бы предполагала федерацию. 1906 год, уважаемые коллеги. Вот. И потом, поэтому, когда вот началось государственное строительство уже второй волны, после февральской революции, это идейно уже опиралось в в том числе и найти наработки, которые были и раньше. Uh -huh. И ну вот про Садри и Максуди уже упомянули, мы просто так не акцентировали внимание, что кроме тех уже упомянутых проектов был еще проект, который получил как бы импульс в июле 22 июля. 17-го года, еще до прихода власти большевиков, на совместном совещании сразу трех мусульманских съездов, это здесь у нас в Казани, произошло, где был, была, по сути, провозглашена национально-культурная автономия. И этот проект, собственно, он предшествовал, потом как бы так трансформировался в уже упомянутые Дель-Урал-Штаты, а там mm -hmm. были рабочие органы, Милет Межлице, национальное собрание. Вот отвечая на ваш вопрос, откуда была легитимность. Как вы да, как выяснили да, да, да, мнение, да, да, да. так это были выборы, это люди выбирали своих представителей, это и было мнением народа. Но я не вот. без задней мысли задал этот вопрос, Нет, мне очень вы... хотелось бы э, иметь такой уровень гражданской ответственности, активности и организованности в наши дни. В наши тогда дни тогда я ведь и сделал акцент, что в семнадцатом да, там верно. году, оказывается еще и в пятом вы году, предмет, в 6 все, это... все эти процессы mm -hmm. шли, самоорганизация была, и, кстати, эволюция любопытная, да, от национальной культурной автономии к государству. Территориальной автономии, да. Да, да, да, да. да. Там Нет, вот. национально-культурный или территориальный. Они конкурировали это, между это, собой. Это два, Они потом... два разных проекта, да? Они два разных, но которые подразумевали друг друга. Они э, как бы не противоречили друг другу. Вот, э, mm -hmm. вот в том-то mm -hmm. том -то и был, можно сказать, организационный гений Садри Максуди, что он сумел убедить сразу три, три съезда и как бы э, объединить сразу три автономии: Молодец. духовную автономию, да, вот э, территориальную и в каком-то смысле территориальную. Понятно. Да, Извините, я. не могу молчать. Это прекрасная Моя диссертация как раз была посвящена, раз зашла речь о диссертациях, вопросам национально-государственного самопределения в 17 начале 18-го года. И я рассматривала все вот эти проекты, как они рождались, эволюционизировали, менялись в зависимости от политической ситуации. И, конечно, многие идеи были ранее озвучены. Но до 17-го года татары, если мы говорим о татарах, они никогда, и это было понятно, да, поскольку существовала жесткая цензура и существовала как бы государственно признанная идея единой неделима России, они никогда не могли, не имели возможности обсуждать вопрос о национальной государственности. Это было просто невозможно, исходя из политической ситуации Российской империи. И впервые возможность как бы публично заявить о своих желаниях, появилось именно в 17 году. И 17 год я не случайно с него начала, конечно, можно истоки раньше, да, идеи искать. Но 17 год очень важен. В России, да и вообще в мире, кардинальное преобразование, трансформация, ломка, создание новых государств, все это возможно только во время вот таких глобальных перемен. Это почти невозможно сделать в нормальное мирное время. Но когда мир рушится... Когда все рушится, в это время как раз и есть возможность высказать свою позицию и построить вот этот новый дом. Собственно, мы видим, что самые глобальные преобразования в мире в целом происходили в ходе, после Первой мировой войны, после Второй мировой войны. И вот э, революция и гражданская война это продолжение Первой мировой войны на самом деле. И это тот удобный случай, когда можно было заявить о своих позициях, и можно было обсудить это. И маленькая ремарочка насчет теории культурно-национальной автономии и территориальной автономии. А вообще, в целом, в 2017 году в рамках России происходила борьба между идеей федерализма и унитаризма. И вот те сторонники унитарной системы среди национальных деятелей, они выдвигали в качестве наиболее возможной формы реализации своих прав, автономию. именно культурно-национальную автономию. Те, кто позиция были сторонниками... Стали... Извините, позиция Сталина нет, нет? Нет, нет. Шта... нет, нет. Большевики в целом унитаристы, но при этом они интернационалисты, для которых национальная идея она вообще не первая, не вторая, а десятая. Угу. Да? У них примат интернационализма и классового принципа. Если мы говорим, собственно, о тех сторонниках, кто был сторонник федерации, вот они предлагают территориальную автономию. И мы видим, что в 2017 году происходит борьба как бы, этих концепций на общем уровне, на высоком, да? Это вот идея федератизма или унитаризма. И борьба разных проектов, территориальной автономии или культурно-национальная, на, так скажем, низовом уровне, на уровне отдельных этнических групп. И здесь... Можно много говорить об этом, надо еще вспомнить башкирский фактор, который нельзя не учитывать и так далее. Это очень сложная история, да? ее невозможно описать во время одной дискуссии, но я бы все-таки еще раз вернулась к 1917 году. Почему? Потому что именно тогда рождается та Советская Республика, наследниками которой или правоприемниками, которым мы являемся и которые мы имеем в том или ином трансформированном виде. Очень хорошо. Все-таки у меня, по-видимому, были гораздо по-другому подготовленные учителя, да, когда я был студентом. И мы тогда, по-моему, может быть, что-то у меня операции памяти активно обсуждали, когда вот зашла речь о создании, о перспективах создания Татарской автономной республики, разницу между позициями Ленина и Сталина. И Ленин, который отстаивал вот эту вот идею национально-территориальных образований в виде автономных республик, и Сталин, который, как вы сказали, был абсолютным таким интернационалистом. Этническая, по-видимому, метка тоже предписывала быть святей папы. А сейчас я услышал, что ничего такого не было. Все были голимые интернационалисты и унитаристы. А у власти кто был? А, так вы до этого периода и, рассматриваете? Видите, среди национал-коммунисты еще. национал-коммунисты были. Да, даже... На самом деле, как бы, вот именно началом гражданской войны и происходит вырабатывание новой концепции у большевиков. И они понимают, что, будучи в душе они интернационалисты, унитаристы, они понимают, что для спасения власти им необходимо перекраситься и стать федералистами. И они фактически перенимают вот эту концепцию у и становятся федералистами по необходимости. Понимаете? Настоящие политики, да, что тут да. абсолютно правильно, Это такой с политической, политической точки, точки зрения. Это да, такой прагматичный да, да, подход. Да, да, да. Ну, Нам нужно спасти власть, соответственно... Национальные И... окраины тоже нужно было удерживать. Давай. То, что называлось национальными окраинами, ну. это совершенно Я очевидно. Я еще добавить. Да, конечно. На территории Казанской губернии была еще одна республика. В, 1918, в феврале 1918 года была создана Казанская рабоче-крестьянская Советская Республика. Чего, как, тол чего только на Которая с февраля по майде это... функционировала. Сколько? февраля по майде. 1918 года функционировал. В общем, пока это, это пока снег не зашел. Это был сошел. свой совнарком, председатели, наркоматы были. Да, по части создания бюрократических э, институтов мы, конечно, мастера. Да, это традиции. Традиции древние. Ну, фактически это республика пришла на смену. Смотрите, царетам, вот, вопреки идеи Максуди, э, ИСХАКИ и их сторонников, да, вот эту, вот проект Большая Татария или там Татары-Башки, идел Урал, штат идел Урал, все-таки возобладала вот такая, ну, более локальная, что ли. Да, и правильно было, наверное, замечено. Кто-то из уважаемых экспертов сейчас так вскользь сказал, башкирский фактор еще был. Он, по-моему, до сих пор не дает покоя башкирам относительно татар. Это просто удивительно, да, две тюркки. давайте не трогать. Да, да, да. Давайте это... вопрос оставим на стороне. Да. Да. У нас очень ровное отношение, толерантное отношение. Прекрасно, прекрасно. Я тоже кое-что об этом знаю, поэтому давайте, да, не будем углубляться. Уже сам факт, что мы начали микшировать, кое-что показывает. Не стоит этого делать. А, так вот, возобладала такая идея более локальных, что ли, национальных квартир, да, национально-территориальных да, национально образований. И а, все это вылилось в статус автономных республик. Почему не... Только... И что? союзные республики были? Нет, нет, нет, я говорю сейчас вот о, наших, о, нашем, о нашем шестке, о, о локальном. О нашем, понятно, понятно, что были союзные республики, понятно, уже упоминалось о праве наций на самоопределение, вплоть до отделения. Это вся та же политика, о которой то, только что вот мы говорили, что большевикам надо было национальную окраинность тянуть, сохранить, привлечь на свою сторону, чтобы не развалилась окончательно вот бывшая Российская империя. Вопрос у меня сейчас в другом: а почему большевики, перекрасившись, да, вот уже Ленин у власти, там Сталин поднимается как нарком по делам национальности, да, становится вторым лицом. Почему они не согласились на проект ну, вот этой вот большой татарии? Да, а который? можно я подключусь? Да, конечно, да. конечно. Большое спасибо. Вы... Вот вы, Юрий Парович, совершенно правильно подметили, что сегодня оценивать а, ту этнополитической ситуацию, политической ситуации. Да? Она достаточно, это очень сложная проблема. Представляете, насколько было представителям элите тех или иных национальностей, политических сил ориентироваться в этой очень сложной ситуации. Я хотел бы здесь другую проблему поднять. Когда мы говорим о том, что большевики перекрасились, я не совсем с этим согласен. Вот посудите сами, Россия по большому счету разваливалась. Вступление России в Первую мировую войну оно постепенно приводило, и это был факт, Россия постепенно разваливались. И те политические силы, которые претендовали на политическую власть в России, показали свою несостоятельность. Я имею в виду тоже Временное правительство, например. Да? И хотим мы того или не хотим, большевики в этом отношении они смогли предложить новую модель развития государства. Я бы даже ее назвал не федерацией, а конфедерацией. Очевидно, что та модель, которая уже успешно функционировала в других странах, она была каким-то образом взята на вооружение и предложена в качестве той модели, которая способна сохранить бывшую российскую империю. Извините, это уточнение. Да. Что имеется в виду другие государства? Америки, австро, австро например? Или, или Швейцария, Контон. Да. я, например, конкретно имею в виду Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты. И когда мы говорим, ведь Просто Россия... можно иметь в виду Австро-Венгрию, которая Без... развалилась. Вот это виду. другой вопрос, да. Вы правильно заметили, да. в ходе Первой мировой войны, особенно после окончания Первой мировой войны, и Османская империя, Австро-Венгерская империя, они полностью распались. В да. принципе, на этом пути находилась и Россия. Теперь второй очень важный момент. Эм, многонациональные и многоконфессиональное государство ⁇ это государство, которое имеет много рисков. И в то же время она имеет очень много преимуществ. Да? Преимущество ⁇ это многообразие культур, эм, э, религий, эм, ну и так далее. И, конечно, большой риск ⁇ это возникновение конфликтов. И, и именно в 2017 году как раз... Возникновение, вот риски возникновения конфликтов, они как раз тоже были налицо. Теперь, когда мы говорим о м, участии национальностей, понимаете, вот здесь э, Дермина Касимовна совершенно правильно отметила, что до 2017 -го года национальности России, за редким исключением, вопрос о федерализме, о самоопределении, территориальном самоопределении практически не поднимали. Те же процессы были на Украине, те же процессы были в Северо-Кавказе и, сомнения, на территории Среднего Поволжья и Однако после февральской революции вопрос стал, потому что все прекрасно видели, что это на самом деле переломный этап. И не случайно в этот период стали вопросы о самоопределении на Украине, о самоопределении на территории Кавказа, за Кавказе и на территории Среднего Поволжья при Урале. И не надо представлять, что тот же Садримок Судей и все остальные были каким-то единым фронтом выступали. А Отнюдь нет. Там мнение было огромное количество. Причем вот эти съезды, которые сегодня упоминали с -го года, которые проходили в Москве, в Казани, они показали всю палитру э, uh -huh. отношений татарской элиты uh -huh. к будущему России. Вот, например, тоже Садри Суди, он был ведь сторонником национальной культурной автономии, и у него логика в рассуждении была. Он, когда выступал на съездах, он говорил, «Татары – это дисперсная нация». Если мы создаем территориальную автономию, где у нас окажутся сибирские татары, где у нас окажутся Астраханские татары? Нижегородские, да. И поэтому он предложил национальную культурную автономию не в классическом понимании, а в более широком понимании. Это учреждение самостоятельного парламента мелят Маджисы, который не наравне с российским общероссийским парламентом имел право собирать налоги. С тюркского населения, как тогда говорили, да? То есть мусульман внутренней России имеют в виду татары и башкиры. Чурка, и, татар. Да. И вот эти вот э, налоги, они подразумевались, должны были идти на развитие культуры, народного образования, ну и так далее, и так далее, и тому подобное. Министерство финансов утверждалось и Министерство по делам религии. То есть, казалось бы, национальная культурная автономия, она ведь подразумевает только развитие и э, удовлетворение культурных потребностей нации, mm -hmm. да, локальной. Mm -hmm. mm -hmm. Нет. Та модель, которую предложил Садри Муксиди, она была, конечно, более широкая. Были сторонники территориальной автономии. И вот э, как раз дискуссии на первом съезде, особенно на втором съезде, они четко это показывают. Причем здесь надо учитывать такой фактор, что ведь постепенно представители других тюрко-мусульманских народов ушли с этих съездов. В чем причина? А причина заключалась в том, что в этот период шел активный процесс нации строительства. То есть... Даже доходило до того, что представители национальных движений, особенно Средней Азии, как-то начали вот, татар не то что обвинять, а поговаривать, у вас некое такое имперское мышление. Ведь татарская элита, она в основном стояла из интеллигенции и крупной торгово-промышленной буржуазии, которая четко держала и прочно держала в своих руках и торговлю и со Средней Азией, и с Казахстаном. И поэтому опасения у представителей этих регионов, конечно же, были. И нельзя забывать, что именно в этот период шел процесс становления этих наций, которые уже стали себя идентифицировать не как частью всего тюрко-мусульманского мира Российской империи, а как частью этноса самостоятельного. Узбеки, например. Естественно, Казанься, конечно, например, конечно. Поэтому да. вот эти вот дискуссии были достаточно жаркими. Они были очень и очень жесткими, и э, один из вариантов, который был предложен, о котором сегодня много говорили, это штаты идаль с С моей точки зрения, это классический пример конфедеративного устройства России. И главное население, да. более 7 миллионов человек. Да. Теперь, значит, тот ТС о том, что э, как был предложен вариант Татаро-Башкирской республики, кстати, термин «великая татария» не использовался, я такого термина не встречал, Татар... – Большая, большая ну, Татария. – не, не Ну, я не слышал. – Есть Большая да. Малая Башкирия. – Я просто что хочу э, здесь акцентировать внимание, что вот Татаро-Башкирская республика, да. поддержу своих коллег, э, это был альтернативный вариант тому самого э, модели э, в виде штата Идальюрал. То есть территория практически была та же самая. Это была идея, чтобы перехватить инициативу. – Территория чего была такая же почти? Территория Татаро-Башкирской республики и штаты Идалуа. А, а. Одинак, почти одинаковая, да, да, да, да, небольшая разница. Да. Инициатива была перехвачена, когда стало ясно, что инициатива перехвачена, ее просто минимизировали, а потом от нее отказались. Она началась гражданская война, это стало поводом, к этому времени уже была образована, ну, потом образовалась башкирская, Айтар, угу. и все. И теперь по башкирскому фактору, хотя говорят, не надо затрагивать, но это один из был ключевых моментов, я все-таки хотел бы об этом сказать, Тогда татары, конечно, на мой взгляд, где-то, может, и ошибочно полагали, что есть единая нация, они называли тюрко-татары. Все-таки история показала, что у башкир было самосознание, и даже вот лидер башкир Заки Валеди, которого, надо прямо признать, татары чем-то не признавали за крупного политического деятеля, даже не приглашали в президиум этих мусульманских съездов, конечно, он показал достаточно свою харизму. И возглавил башкирское национальное движение, которое закончилось тем, что вначале было объявлено Малой башкири как известно, а потом уже Башкирская республика. Бы, нет, и это явилось одной из причин, то что идея или в виде штата Идаль-Урал, или в виде татаро-башкирской республики не была реализована. По поводу разных воззрений, разных степени харизматичности, уже во времена, когда создавалась вот татарская СССР в том виде, в котором мы ее знали до 90-1990 года, да, до суверенного Татарстана. Не рискну вторгаться дальше в исторический материал, просто попрошу вас прокомментировать ситуацию с двумя Галеевыми. В чем разница и кто истории нам кажется правым сегодня? С высоты наших дней. Рафаил Валерьевич. Ну, Галиева и первый, да. и второй. Саид Галеев и Султан Галеев. И первый, Это второй. уже, я почему, извините, на этого акцентирую, потому что мы вот до сих пор говорили, ну, это там Максуди, Валиди, это все вроде почти не наш. а вот теперь уже среди братьев татар разные отношения. Mm -hmm. раз... Да, да действительно, они братья татары, они представители Башкортостана они действительно не казанские губернии, а с Башистана. Саид Галеев родился в Уфе. Но он татарин? Он татарин. Но вот, ну вот мало все равно, он родился. Все равно территория, территориальный принадлежит сказывается самосознание каждого человека. Ага, интересно. Вот. И главное то, что Саид Галеев, конечно, очень много сделал во время подготовительного периода образования татарской АССР. Главное, здесь разница в подходах. Саид Галеев был интернационалистом фактически, а Султан Галеев он смотрел на проблему татарской АСР намного шире. Фактически из-за того, что вот эта точка зрения совпадала с точкой зрения Иосифа Исаильевича Сталина, в 1923 году был спровоцирован дело Султана Галеева. Чем не соглашался Султан Галеев со Сталином его окружением? Он говорил, надо, не надо вот почему вот союзные республики входят в союз прямую, а Татарстан через РСР. Угу. Не, нет, говорит, цинков и пасынков. Республики должны быть равные. И татар татары татары имеет на это право, потому что и после, султан, после 1923 года, когда разбирают дело султан Галеева, так называемый национал-уклонизм, этот вопрос поднимался татарском даже этот вопрос во время принятия Второй Конституции в 1936 году поднимался вопрос. Сначала даже, говорит, члены Политбюро согласились с этой точки зрения образования самостоятельной, союзной, Татарская республика, Татарская и Башкирская республик, но потом уже через определенное время Сталин высказал свою точку зрения. Мол, Татарстан не имеет границ других. Нет, Татарстан внутри России находится, у него нет общих границ. А относительно Саитгалиева, конечно, Саитгалиев очень много говорят, связанные, ну Факти ну, я говорю еще раз повторю, он сыграл большую роль во время подготовительного периода. Как раз он провел. Он был председателем ВРК, временного революционного комитета. Провел подготовительную работу. Как раз надо было утрясти границы, утрясти, утря и образовать территориальные единицы. Вы, может, даже вы ни разу не слышали. Раз сейчас у нас Татарстан делится районы, Когда-то Татарстан делился на кантоны. Кантона означает округ. Швейцария, ну, пример Швейцарии, округ. И еще вот эти кантоны делились на волости. Вот Саид Галеев здесь руководил недолго. Его в 1922 году отправили Крым. Причина в том, что благодаря Саид Галееве, Татарстане, произошла, произошла катастрофа. Это не связано с тем, что засухой. Была, конечно, страшная засуха. Почему голодало почти 2 миллиона человек? Причина одна. Саид Галеев любил козырять теперь Москву. Если посчитать этот материал о нем, там очень много. Вот, говорит, рабочие Питера и Москвы страдает от голода. А мы здесь живем хорошо, хлеба достаточно. Вот в 1920 году в связи образования татарской ССР, с Татарстана было вывезено более 20 миллионов пудов зерна. А если в 1920 году Сколько? в Татарстане 20 миллионов пудов зерна? В 1920 году Татарстане собрали чуть более 30 миллионов пудов. <связанное> <связанное> да, спасибо, очень интересная цифра, надо <связанное> подумать над ней. Вот подумайте. И главное, <связанное> и, скажите, и точно такая же, вот я случайно, кто-то <связанное> во время первого татарского, ну, конгресса, первого татарского, ну, в всемирного конгресс татар, мне приехал кто-то из Крыма, оставил материалы, я прочитал, увидел, оказывается, во время правления Крыму, он был секретарем Крымского обкома, <связанное> <связанное> вот, РКПБ, там тоже произошел голод. Там погибло где-то 100-150 тысяч крымчан от голода. В Татарстане тоже цифра большая, от 400 до 600 тысяч. А, ваше отношение к Саид Галиеву понятно, Рафаэль Валерьевич, но я все-таки с вашего позволения хотел бы сделать маленькую ремарку, ведь голод назывался не в Татарстане в 23-м году, голод в Поволжье. Он таким же был, если не более жестоким, в Симбирской губернии, он таким же был в Самарской губернии, там не было Саид Галеевых, а засуха была, да, я согласен, катастрофическая засуха. И больше того, я думаю, студенты, большая часть студентов знают, что в ту пору, вот в эти вот лихие, не 90-е, а 20-е годы, на помощь по Волжью в значительной степени пришли Соединенные Штаты да, Америки. Это правда. Это продовольственная Я гигантская по тем масштабам была продовольственная помощь через э, АКР, да? Это организация. А -а -а. А -а -а. Да, да. Я с вами не полностью, не, не смогу согласиться полностью, потому что засуха была действительно. Давайте сравним цифры засухи конца 19 века, 1991 года, 1891 года. Uh -huh. Там вот во время засу, засуха 1891. Население смогло собрать посевной материал. А в 1921 году население даже не, смогло, население не собрало даже посевного материала. Где Съели его, что ли, попросту? Не Как? Это же не картошка. Вчера посадил... Сегодня посадил... завтра посев, Посевной материал где-то в амбарах хранится, его они, можно достать нет, и нет, кашу наварить. Если 8-10 пудов на 10 ну... Почему, Почему не смогли собрать? Потому что там причина была в том, что они опоздали, не хватало зерна, во-первых, посевного материала, потому что были вывезли. У -у -у. Благодаря Здесь деятельности того Са что Саид Галеев были разгражены сцепные пункты, <свяк> где хранился посевной материал, где хранился посевной материал. И главное, весна пришла ранее. Уже в апреле уже Могли выйти поле, засеять. А они начали конца апреля только. В начале апреля уже. Весна ранее пришла. Из-за того, что не было зерна, из-за того, что правительство стоит Галей не разрешало без разрешения Москвы. Okay. Okay. Можно ли из ваших слов сделать вывод, что в Самарской, Симбирской и других прилегающих повозских губерниях все было гораздо лучше? Я бы сказал, кроме Башкорстана... Этих областях дела обстоят легче. Легче, больше, да. Все понятно. Точка зрения доктора исторических наук, нельзя не принять во внимание. А, к вопросу о том, кто на что влиял пагубно, роль личности в истории, Саид Галеева в частности. Вот когда формируется то или иное территориальное образование, да, в данном случае вот автономная республика, если я правильно понимаю, хорошо, неправильно вы меня сейчас поправите, когда решался вопрос о границах татарской автономной Советской Социалистической Республики, принимались во внимание, как я понимаю, в первую очередь, этнический фактор. Да? И к вопросу, который немножко ранее поднимался, идеи национально-культурной автономии, которая не затрагивала территориальный аспект, да, то, что высказывал, правильно я понял, да, да Сандридзеев? Это все, конечно, здорово, но, насколько я понимаю, для, принципиально важно для татарской интеллигенции элиты. Как Диляр Меркасов, он правильно заметил, конечно, народное мнение, но его выражают элиты. Вот для элиты было принципиально важно иметь а, восстановленную государственность. Государственность татарскую, да, будем говорить уж прямо, ничего, не какую-то там тюрко-татарскую, а именно татарскую, которая была в 16 веке утрачена. Да, все эти известных событий, и таким образом понятно, почему, с моей точки зрения, не была принята вот эта вот идея национально-культурной автономии без фиксации на территории, да, она решала, конечно, вопросы культурного развития, может быть, образовательных процессов, этноса, этноса. но а вот не было вот этого, да, вот, вот, вот этого символа, который почему-то имеет да, это своего рода загадка, как загадка власти, почему один берет власть, а другой нет. Вот, ну, чем? Ну, казалось бы, ну, голый король. Нет. И никто ничего сделать не может. Из государства такая же штука, да, государственность имеет некое значение и отклик, который очень трудно объяснить рационально. Но казалось бы, вот согласились мы с этой идеей, да, национально-культурной автономии, собирая взносы с тюрко-татарского населения, Налоги. Их достаточно для того, чтобы жили припиваеч, получили хорошее образование, растили детей, строили дома. Нет. Оказывается, этого мало. Для значительной части людей. Для значительной части или принципиально важно, чтобы была государство. Это, это такой интересный феномен. И вот благодаря Ленину да можно так сказать государственность в государственную году была восстановлена и кстати сказать неплохо бы может быть придет кому-то в голову эта идея вот мне сейчас пришла в голову по идее 27 мая надо бы чтобы памятник ленину на площади свободы был завален цветами благодаря владимиру ильичу образовалась татарская автономная советская социалистическая республика то есть была возвращена государственность нет нет Спасибо. да пожалуйста а, ну. Тут есть уважаемые историки, но если можно, все-таки Ленин, конечно, сделал многое и внес огромный вклад, но говорить так, что вот это, благодаря Ленину возродилась государственность, ну это было бы, наверное, преувеличением. Она возродилась благодаря движению народа, благодаря вот этому ну, мусульманскому движению, да, тюрко татарскому движению. Просто в какой-то период она называлась мусульманским, потому что идентификация была мусульманин, не мусульманин. Да -да -да. Да, это, это отдельная тема. То есть, по сути, можно сказать, что Владимир Ильич как бы оформил то, и вот уважаемые коллеги уже высказывались о том, что большевики, они ведь как-то шли уже, как бы поспевали за ходом событий. Изначально они были унитаристами, и сама жизнь, вот это размах борьбы за свои права да, тюрко-татарской нации, в целом, в широком смысле, всех мусульманских народов, всех тюркских народов Российской империи, вот это вот исподвигло его к возрождению национальной государственности Татарстана. Поэтому угу. вклад Владимира Ильича, конечно, был определенный, но сбрасывать ни в коем случае со счетов нельзя и именно национальное движение людей и еще нечего нечего было бы оформлять, да. да, так что, конечно, цветами можно забросать э, э, Владимируичу, но надо Нет, цветами, ну, э, э, понятно, да, также, так так да. да, и суди, вот сейчас парк Истамбул, и многие другие и э, Тукая нужно будет и, и, и многим другим, то есть э, это все-таки движение это... народа. И еще, если можно, пару слов по национально-культурной автономии. Смысл ведь был не в том, чтобы отказаться вообще от границ. Садримаксуди исходил из того, он опасался как бы не получилось так, ведь в тот период, когда в июле 2017 э, -го года была провозглашена национально-культурная автономия, и взяли курс вот на ее строительство. И потом же была выработана конституция. По сути, приняли чуть-чуть позже эту конституцию. Он ведь опасался чего? Из-за того, что ну, такая историческая судьба татарского народа, что разбросана дисперсность, уже об этом говорили, да вот эта анклавность некоторая, нет единого такого да. вот места. Он боялся, что, что не будет, если вдруг произойдет такое территориальное деление, что вдруг получится так, что ни в одном из из э, субъектов, не будет э, как бы приоритета у татарского народа и не будет представителей. И тогда не пройдет ни одно решение. Поэтому национальная культурная автономия это была такая страховка за то, чтобы мнения вот эти конституционные требования хотя бы в национально культурной сфере были, вот что называется, стабилизированы на основе конституции. Отлично. Но это ни в коем случае не отрицало и территориальное. Вот в чем. В чем. Поэтому, э, когда мы э, не совсем правильно сталкивать национальную культурную автономию и Дель-Урал-Штат, между ними не было принципиальных разногласий. Более того, когда принимали Милет вот, Меджлиси, э, он ведь э, говорил о том, что окончательно этот вопрос решит всероссийское учудительное mm -hmm. собрание. Mm -hmm. Но другое дело, что ну, разогнали, по сути, это, это собрание, и мы не дали доработать. Вот чем... mm -hmm. да, да, а потом забулачную а, республику. Mm -hmm. Вообще можно сказать, mm -hmm. это а республика это была, по сути, как да, да, попытка да. реализации этого. Это не э было э такой республики, просто это Ну да, историки так и называют, да. Но тем не менее. Да, вот эта попытка была. И как бы, ну, поэтому и... э, нельзя говорить о том, что идея национально-культурной автономии как бы, убивала абсолютно э, требования э, вот, государственности. Можно еще? Вот, говоря о первой конституции РССР, она же была принята в июле 1918 года. Самое интересное. РСР Федеративная республика, а субъектов не было таковых. Готовились. появится как первая республика через год. Готовились к вопросу о возможности доминирования одного этноса на территории для того, чтобы можно было принимать решение именем татарского народа. Или применительно к тем, вы сейчас об этом говорили, в том числе, когда обосновывали необходимость территориального а, ограничений, фиксации. Нет, нет, нет. Здесь, речь, Макс... не, здесь Макс... речь не столько Макс... шла о доминировании, сколько речь шла о том, что могла бы случиться такая ситуация, что татарский народ ни в одном из субъектов да. э, России да? Да, не оказался бы в большинстве, и его мнение не было услышано. Дело в том, ну что а Макс... я о чем сейчас говорю? Да. О том же самом, Если что, это что должна быть самая... территория, да. где должно быть большинство этническое, чтобы его мнение было услышано. Да. Да. Дело да. в том, что садримаксуди он ведь э, был э, думский лидер, он Uh -huh. в двух сроках, в двух Государственных Думах представлял мусульманскую фракцию, они с кадетами. А, все понятно. А Конституцию я еще вас хочу спросить. Ну, буквально чуть-чуть. Вот одна маленькая ремарка, я посмотрел... На некоторую статистику к вопросу о, татарской, о границах Татарской автономической республики. Революции. Да, революции можно сказать. Да, хотел сказать, правильно вы с языка снимаете. Так вот, около 80% населения в городах было русскоязычное население. 30%, даже больше 30% населения в границах татарской. Автономный Советский Я бы не сказал 80%. Ну, понимаете, вот мы, мы с вами сегодня в течение часа уже почти ну, ладно, обращаемся к каким-то разным источникам. Я и на этот кину ссылку, мне не ну, Если мне... городского населения 200, а, около 300 к... пускай, тысяч, грубо говоря, было. Но? Если тогда в 1926 году было 2 миллиона 600 тысяч. Нет, но ну говорят, вот э, э, э, те люди, которые стоят на более радикальных позициях, например, доказывают, что это была конкретная политика русских империалистов, шовинистов, черносотенцев, царского правительства, что сознательно наводняли Казань в частности. Представителями нетитульной, как сейчас бы сказали, национальности, этому способствовало развитие некоторой промышленности, да, и так далее. А, здесь не присутствует э, ваш коллега Литвин, да, на, на одном из... Э... Который младше, старше... Пугать решил. Пугать решил, или, или. Да, да, да. Он высказался. Я плохо различаю, кто из них старший, кто младший. Младший наш коллега, старший тоже. Ну, давайте будем считать все старше. А нет, младший, младший, младший. Извините, младший, конечно. так. Вот он тоже привел забавную статистику, что Казань была по сути русским городом. Да. Ну а что же вы со мной тогда? Полемизирует? Нет, нет. Русским городом. Да? Можно я? Да, да. Пожалуйста, пожалуйста, да. Вопрос весь когда русским городом? Да. До середины 16 века это татарский город. Нет, нет, нет. нет. Середина мы заведем, 16 века мы, это русский город, понимаете? Мы же ведем речь о периоде, понимаете? который предшествовал формально Татар, татарской ССР и Понятно, вот наличеству. Да, я просто говорю, потому что русский, русским городом, исключительно тотально русским, он стал в середине 16 века. И вот весь период середины 16 века, с 1555 года условно, 52 года, до семнадцатого года мы видим рост татарского населения, потому что его не было изначально, понимаете? Конкретно в цифрах можете сказать, например, в двадцатом году или в семнадцатом году но соотношение мы знаем, мы знаем соотношение по данным всеобщей переписи 1897 года. Там есть точные данные. Я сейчас на вскидку не скажу точные цифры, но татар составляет примерно четверть от городского населения. 24%. 24. Да, пожалуйста. 19 процентов татар? Татар? татар? 20 Ну я и говорю, 8 да, ну, ну, да. русск. Опять русских. 24 процента. Идет индустриализация. Близлежащие, да? близлежащие села, они тоже русские. Близлежащие села на а, предприятии идут а, русские. Но а, заказание, оно татарское, оно тоже а, сюда приходит достаточно активно. Я личный пример прошу прощения. У меня предки до революции здесь жили в Казани, но числились крестьянами уезда ну, Казанского и жителями других деревень. И во время гражданской войны они уезжали в деревню жить. Да, как бы. То есть постоянно вот население, связь татарского населения была очень сильная за Казанием, и многие просто жителями Казани не считались. Поэтому здесь говорить о том, что вот татар было... Именно 20%, 19%, ну, еще тоже большой вопрос. Это надо mm -hmm. считать, смотреть... То есть, перепись это зафиксировано, но это не отражает, как вы говорите, фактической, yeah, фактической yeah, динамики. А, а потом, да, 20-30-е годы население татарское, конечно, быстро-быстро растет в городе, за счет, в том числе, индустриализации. За счет, вот, например, поселок Нагорный, да, в Казани, это был основан как поселок татарский, да, именно по бытность э, руководительницов наркома о, н, н, э, да, СНК СР э, Кашафа Мухтарова специально создали ну, возможность татарам жить рядом э, с Казани или вдоль <говорит> Волги. То есть некая такая историческая несправедливость, она, ее пытались исправить Понятно. на начальном пути Понятно. спасибо Я договорю свою мысль, просто доведу да. до конца да, и потом передам э, микрофон. Я к чему веду? К тому, что, ходя в Казани накануне революции в 1917 году, ну, условно говоря, Первой мировой войне, татары составляли только четверть населения, да, официально по данным по статистике. Все равно го... Казанец всегда был татарский город. По духу и в национальном сознании татар, это был татарский город, татарская столица. В принципе, мы не найдем ни один город Российской империи, который мог бы соперничать в этом смысле с Казанью. Хотя, например, в Уфе... Доля татарского населения была более значительной. Да? В Астрахани было соотношение тоже более значительное. Чем в Казани. Чем в Казани, да. Интересно. Но э, Казань именно это тот татарский город, несмотря на такую э, незначительное это, это соотношение. Что? Это что, Монг так называемый? Да? Это Почему? память историческая. Это столица казанского ханства. Это, это память, историческая память. Да. Еще могу добавить, Казани были, да, была даже татарская городовая ратуша. Во второй половине 18-го, да, середине 19-го татарская городовая ратуша. Го, вот, не городовая назвал, не городская ратуша. Ну, смысл такой, да. Да, городская, здесь городская. было две татарские -слободы, mm -hmm. слободы, вот эти слободы управлялись это ратушей. Mm -hmm. Да, Третья я, я вещ... хотел бы здесь тоже принять участие в дискуссии. Mm -hmm. Я думаю, что проблемы не в численности населения, несколько в другом. На самом деле, по итогам переписи населения в самом конце XIX века, примерно 24 с небольшим процентом, где-то одна четвертая часть. Я сам вырос в татарской слободе, ведь город делился, да? Была русская часть города да. и была татарская часть города. Причем татарская часть города была центром просвещенности для всего тюрко-мусульманского мира России. Вот когда Диарья Михайловна говорит, что это был татарский город, имеется в виду, ведь на самом деле в Казани находилось огромное количество типографий, которые в совокупности выпускали огромное количество изданий, прежде всего, периодических изданий, и не только периодических, которые в совокупности они превосходили количество изданий в тюрко-мусульманском мире России. На арабике. То, есть, да, то есть это больше, чем в Баку, это больше, чем конечно, в Уфе, в Крыму, и так далее, и так далее. Казань являлась центром крупной джадидской просвещенности. И, конечно же, в этот период Казань в этом отношении являлась центром не только татарской, но и тюрко-мусульманской культуры. Вы сторонник джадидизма? Да, конечно. Понятно, конечно, хорошо. Да. Я хотел бы здесь еще другую проблему затронуть. Вот проблему джинизма подняли, это ведь проблема была не только... Она началась в сфере образования, да, естественно, это была целая идеология, это была идеология либеральная по сути своей, хотя сейчас слово либеральное, в общем-то, ругательное слово. да. Но мы любое слово можем довести до противоположного значения. Уже и демократия ругательная становится. Я хотел бы еще одну очень важную проблему поднять, это проблему формирования и конструирования нации, ведь... Вопрос о воссоздании государственности, территориальной автономии, она напрямую упирается в процесс формирования нации. Вот вы сейчас нацию имеете в виду, нацию как эту, Современно, или политическую я нацию? Я имею в виду политическую нацию, современное ее понимание. В Европе процесс это начался в 18 веке, угу. да, у нас начался несколько позже. В свое время академик Усманов совершенно верно подметил, что название народом в основном дают соседи. И он совершенно прав по той простой причине, что татары, вот Моржане, первым поднял вопрос, как, кто же мы, мусульмане мы, тюрки мы, или кто же мы такие, несмотря на то, что был ведущим богословом, то есть деятелем пункта богослов, были, да? он первым поднял вопрос о том, что надо строить нацию. И название этой нации это татары. И не стыдиться название татары. Да. Причем, Прятай, э, что интересно, вот конец 19-го, начало 20 века, есть такой даже термин, татарский ренессанс. Этот термин конкретный, не только повышение культуры, это прежде всего нация строительства. Именно в этот период, что самое интересное, вопрос дальше больше поднимали не историки, хотя тоже принимали в этом участие, восстанавливали историческую память, но деятели культуры. Mm -hmm. Великий Дертвент, великий Тукай конкретно, продолжая традиции маржани, говорили о том, что сегодня остро стоит вопрос о выделении самостоятельной татарской нации из всей вот этой палитры тюрко-мусульманских народов России. Интересно, да? Тукаев все знали. Я имею в виду в советские да. времена, да, все знали. А Адерменти, по-моему, вот единица. Один да. из богатейших людей России. Даже раз, среди татар, по-моему. Это, это, и... это, это, правда это правда, повлияло, и... потому да. считалось как да. бы буржуазным. Да. Да. Более да, того, да, да. Э, <laughs> вот еще башкирский поэт... Э, Мажит Гафури. Гафурий. Работал... Это да, да, да, да, татарский Да, да, да, да, да, да, да вот да, правильно. Да. Что это такое? правильно сказать, да. А, вот, он в свое время работал на этих приисках, и потом, когда он узнал, кто, кто был кто хозяин, хозяин да, да, он был очень, очень сильно потрясен. Он говорит, наверное, такой в мире был один единственный раз, что вот один поэт работал на другого поэта. Прекрасно. Ну, кстати, ну, вот в не перешагиваю по... еще. По... Немножко... А? Самое интересное, что, ладно, но действительно, деятели культуры поднимали... Самосознание татарского народа начали говорить, что мы татары. В то же время же огромную роль в этот процесс внесли татарские предприниматели, которые на их деньги издавали газеты, на их деньги выходили книги. Они постепенно, вот Казань начали захватывать огромную площадь, строить дома, а развивать его просто... все это. Да. Если ничего, бы не ни было ни революции, ни, ни, я не знаю, сколько ничего, Казани получ... были бы этих. Ничего не получается без денег, да? Вот идеология М -м. идеология, а денег нет, и все вянет. ткани Вы задали вопрос один очень интересный, я хотел бы на него ответить. Да, конечно. Вот это по поводу, почему, если есть нация, нужно государство, да? Ну да вопрос задали. Да -да -да. Я, может быть, не так его сформулировал, повторил. Хотя вот и лоскутно. Да, да, но с моей точки зрения я в этом глубоко убежден, что сущность нации определяется или наличием суверенитета, или стремлением к суверенитету. Нет, а мы опять сейчас говорим о политической mm -hmm. нации или об отности. О политической нации. О политической нации. Да. Что такое политическая нация? Юристу можно задать вопрос? Политическая нация, но этот термин подразумевает уже определенный уровень развития вот отношений, в том числе товарно-денежных, культурные скрепы. Вы хотите, То есть извините, этнос это более историч, исторический Что такое этнос? Примерно понятно, да, кровь, набор генов, там бла-бла-бла. И, и, нет естественно исторические там политическая тр, нация традиции. Когда есть самосознание нацистроительной а, мотивации минуточку, минуточку я просто хочу уточнить вот у специалистов в конституционном праве политическая нация может существовать вне гражданства того или иного государства политическая нация вне гражданства того или иного государства Uh, гипотетически можно себе это представить, но вряд ли. Есть, вот, ан, да. есть Антарктида, да? uh, uh. Нет, нет, нет, нет да, просто... Uh, просто uh, ну, есть понятие плебисцита, да, допустим, uh, да, есть нация, которая не достигла, может быть, еще государственного уровня. Вот курды, это нация или не нация? Да? Это этнос. Нет, да, вот это этнос. Это самый крупный своего, в мире этнос, который, который до сих пор не имеет своего государства. Это драма. Мира. Да, И это да. Это очень печально Безусловно. на самом деле. Да. Так вот, насчет политической нации, ситуация эта заключается, с моей точки зрения, в том, я сейчас сужу как дилетант, как журналист, но не как юрист, естественно. Я, например, абсолютно был уверен, и эта уверенность не сильно поколебалась сейчас, что политическая нация подразумевает все-таки нацию, существующую в пределах определенного государства. То есть гражданство синонимично понятию политическая нация. При этом, как в поправках новых конституций Российской Федерации указано, у нас возникает язык государства образующего народа, что в свою очередь вызвало довольно много треволнений, возражений и так далее. Давайте будем переходить к современности. Я надеюсь, и вам, уважаемые телезрители, и вам, аудитории, понятно, что все эти экскурсы в историю, которые я настоятельно вот, принуждал наших экспертов, а они отчасти с энтузиазмом это делали без принуждения, так вот, что все эти экскурсы в истории, они на самом деле имеют одну простую, имели одну простую задачу. Мы должны понять... Где мы сегодня? Да, для большинства здесь присутствующих, для большинства тех, кто нас сейчас смотрит, это родная республика. Мы здесь родились, мы здесь выросли. У многих здесь выросли дети, у некоторых и внуки. Не будем показывать пальцем на всех, с кем это случилось, в том числе и на зеркало. И, конечно, что будет дальше? Вот. По тому, о чем мы сейчас разговаривали, ну, понятно ведь, да, что простого на самом деле в этой столетней истории ничего не было. Она всегда была борьбой, мнением, столкновением, давлением и контрдавлением, если называть вещи своими именами, да, вот применительно в постимперской России, которая стала РСФСР сначала, а в 22-м году, да, в 22-м СССР, да? Да, СССР, С 22, -го. 22 -го года СССР. А, нет, даже остался, даже Росфер... вот это вот да нет Росфер естественно, осталось, но образовался Союз Советских Социалистических Республик, который как раз вот можно уже было считать отчасти конфедеративным, потому что в Союзные Республики по Конституции во всяком случае двадцать четвертого года, тридцать шестого года имели полное право да отделиться Выразив свое... Но, правда, это не делает их конфедерациями. Ну, да, да потому вот что там, Швейцария, конечно, она называется конфедерация, на самом деле она федерация. Не Так что наличие еще ну, не делает. Есть разные федерации, есть учредительные, есть договорные. Вот, ну, я так думаю, случае, мы сейчас об этом с вами и поговорим. Да? Договорная. СССР да. Бы вот один... была договорная. Да. да, да. я об этом и говорю, что она договорная. Я хотел бы вот уточнить у вас один вопрос. У меня нет на него ответа, но мне он очень любопытен. Вот Почему мы все время, мы, я имею в виду в данном случае, вот, те люди, которые вот делали, готовились к созданию Татарской СССР, потом все-таки подписан был декрет Лениным, Карином, Янукидзе, потом... Опять начались какие-то столкновения, там в 22 году что-то не так, власть не поделили, руководство сменили. В 26 году э, татарские депутаты предлагают, принимают конституцию, да? Первый который... проект конституции. Да. да. И его рубят на, на корню. Почему? Да. Что случилось? Что это был за проект и почему его так резко зарубил? Зарубила Москва, как сейчас бы сказали. А потому что не было УРСР Конституции. Что? У РСР не было своей Конституции. Только поэтому. И других регионов. да. Вы согласны с этой Это точки продолжение, зрения? да, это продолжение э, статуса решения статусных вопросов. Вопросы, вопросы полномочий э, Республики. И, кстати сказать, эти же самые проблемы, они потом возникли и вот в 90 году, да, и, и, и да, после этого. Да, и да, вот, да. вот эта цепочка, которая тянется даже до, 17, да, э, э, э, до, до, до 17, 2017 года, когда прекратил действие второй договор о разграничении предметов ведения. Это все вот из как бы вот, звенья вот, одной вот, цепи. Вот смотрите, получается, что в 26-м году хитрые татары. Соорудили конституцию И хитрые татары Ну Приняли конституцию, которая не была утверждена Если это кем-то может восприняться как обида но я не знаю тогда, где мы сидим какой Что в этом такого? Ну хитрый народ, ну евреи хитрый народ Татар хитрый, народ Нет, в межнациональных отношениях, межконфессиональных Лучше таких вольностей не позволять Я вас умоляю Хорошо, хорошо, мудрый Будрые татары. <смех> будрые татары в 26-м году подготовили проект Конституции в значительной степени, как я понял из ваших объяснений, для того, чтобы, выражаясь совершенно уличным языком, застолбить статус. Да? Ну, да. Да? да. Правильно. Статус языка двуязычия. Да. Статус ну, туда... республики, которая да. равнее немножечко других совершенно автономий. Да. Вот в чем фокус. Но это... Их-то можно назвать хитрыми или тоже мудрыми называть. Там мудрые люди в Москве, еще более мудрые, да. еще более мудрые люди в Москве раскусили да. и отвергли этот проект. Такой же это вот история повторяется сколько раз, я не знаю. По общепринятой Максиме, один раз как трагедия, другой раз как фарс. Но наша история... История нашей страны, она повторяется столько раз, что я уже затрудняюсь, тем более, оказывается, достаточно нервно реагирует на некоторые эпитеты, уважаемые эксперты. Я уже даже затрудняюсь, как ее назвать. Вот сколько раз она... Толерантность. Нет, нет, нет, нет. Толерантность здесь не при чем. Толерантность – это не про меня. Абсолютно. Хотя иногда бывает. Так вот, мы да, что декларацию да, принимаем и там... На всякий случай я сообщу, что я был членом редакционной комиссии, который писал декларацию, так и депутат Михова. Ходу... Декларация о государственном совете. А о государственном союзе совершенно -го верно. Я ее вот этими mm -hmm. ручками где-то где и писал. Как это не показаться кому-то странным, да, такой разгильдя и вдруг такими вещами. Mm -hmm. Никак Ленина, но не выглядит. На ступеньках. Окей. Так вот, нюансы ведь в чем? Незвичайный Шарепович. Все, что хотите. Сколько мы спорили там, с той же фузией, она входила в тоже в эту комиссию, значит, там, это отдельная песня. настаивал все-таки, чтобы вот это С сохранилась. А, мы убираем автономную. Но то, что она советская... И она в таком виде была утверждена, это тоже, ведь для меня вот это было таким открытием, что нужно отправить в РСФСР, там, в высшую органу власти. Они либо утвердят, либо не утвердят это название но так, но в девяностом году прокатило, они утвердили, да? вот возникла тсср потом потихонечку, потихонечку мудрые, мудрые татары убрали из обихода вот это вот все ТССССССС, остался Республика Татарстан. Союз распался. Союз. Новогоревский процесс, да. где должен поставить подпись Шами, где должен поставить подпись Ельцина, рядом, справа. Все это мы помним, правда ведь, да? Вот. СССР не случилось. Случился период абсолютной суверенизации. Уважаемые доктора исторических наук, в том числе и вы, Диана Миркасовна, скажите мне, если возможно, как на духу. Вот был шанс осуществить то, что не удалось осуществить в 1953 году, не удалось осуществить в 1935 году, то есть вот взять и стать наравне с другими союзными республиками. Я имею в виду сейчас Новогорелский процесс и первый этап после принятия декларации о госсуверенитете. Мы же ведь тогда... Все равно же тогда была установка на том, что Татарстан должен стать союзной республикой, а уж ни на что больше. Это уже потом там стали придумывать. Ну все на это надеялись, к этому все шло. Нет, надеялись, да, понятно, я да. спрашиваю о шансе. Если бы, конечно, если бы это произошло, то все на этом закончилось бы, понимаете? Что Союз, закончилось бы? Подписание союзного договора. То есть подписали бы Союзный договор, Татарстан стал, стал Союзной республикой. Я, я, я не думаю, потому вот. что вот Союз 15 республик, 9 республик только решилось подписать этот договор. 9. 9. 9, 9. 9 да, из, вот именно. Из 15, 6 республик. И главное, были противники, я не буду называть республики, были противники ухождения Союза Татарстана и Вашкунстана. Конечно. Были противники. Конечно. И то, что время уже в это время. Союз уже находился в стадии распада. Два Но, вопроса в заключении. Если да, можно конечно. буквально пару слов вот добавить. Просто здесь еще нужно иметь в виду, что Татарстан действовал на абсолютно легитимной основе. Был союзный закон СССР еще 90-го года, который предоставлял а э, автономным республикам, на, на тот момент автономным, возможность э, так сказать, повысить свой статус до уровня Союзной республики. Это был период такого, как вот сейчас говорят, перетягивания канатов между э, Горбачевым, тогдашним э, да. э, президентом СССР и... Борисом Николаевичем Ельциным, и вот это вот, так сказать, одним из факторов вот этого противостояния было принятие этого закона, поэтому в этом Абсолютно смысле Татарстан, когда принимал свою декларацию о государственном суверенитете, в августе 90-го -90 ну, года что, трудно будет. было предсказать, что в декабре 91-го, через полтора года распадется Советский Союз. Ну, да, ну, да. Да. Именно поэтому Айрат, uh, да, Конституции, просто. Я один момент важный скажу. В двадцать шестом году Конституция приняла Казахская ССР, а которая стала в тридцать шестом году только Союзной Республикой. То есть в 1936 шестом году стала Казахская А Казахская. Они приняли Конституцию, им разрешили. Да, А не разрешили. Я еще чуточку поглубже в историю уклоняюсь, Двадцатый год. Рад, прежде чем да. вы продолжите, давайте напомним, что тезис был один, как вот осиновое бревно, у вас нет внешних границ, поэтому вы не получите эту статус, да, о, а вот, казах, о казахи имели внешнюю границу, вот, и они получили. Вот я про это хотел сказать, да. что Казахстан, столица Казахстана, Киргизская АССР, еще до этого она называлась, ее столицей да, был э, э, э, э, Оренбург, город Оренбург да. э, был создан искусственный, ну так скажем, искусственно, был создан Оренбургский коридор, до этого казахская АССР и башкирская АССР не имели, не. имели общие границы. Соответственно, ТСР, имея общие границы с башкирской, он тоже, в принципе, мог претендовать на союзный ну, статус, статус если там. бы не был создан Оренбургский коридор. Что касается… вот Я о 2020 году хотел сказать. ТСР во многих документах называется еще и ТССР. И э, мы посмотрим, например, на э, одну из монографий, которую писал Исхак Казаков, ну так скажем, заместитель председателя правительства ТАССР в 2020 году. Он пишет, что э, татарская АССР – это такая же республика по статусу, как украинская, нет, как, э, как белорусская. Писатель есть, мог написать так. Нет, он не писатель, он да государственный сущу. деятель на тот момент. Я сущу. А, то есть к 2022 году и даже чуточку позже, еще прямо окончательно. Не вот это автономное и союзный статус. Из, извините, Айрат, да. ну, из того, что в монографии кто-то там или в статье даже претендующих на научную, можно я уже да. тоже теперь договорю, написал, что это ТССР, нет, не нет, следует, что, нет, что это имеет какие-то правовые Айрат, последствия. Я что что говорю о том, это как называется? это воспринималось на тот момент государственными деятелями. И о Одним. Том, что... Одним из, и там еще другие тоже ну, писали, еще два, три, Хорошо. Да. просто в декрете был, наверное, об образовании автономно, татарский. Социалистический потом потом буквы переставили, все. Нет, нет, нет. переставили. была да, автономная татарская, да, советская, стала татарская автономная. Первоначально советская, потом стала советская. Совершенно верно, набор букв и определений был один и тот же, да. просто их переставили местами. Из того, что кто-то из политиков, в том Это числе, занимающих государственную конституция, конституция, должность в пределах того или иного субъекта, Высказывается по-другому в своих писаниях, не следует, что его писания имеют какие бы то ни было правовые последствия, какое бы то ни было правовое значение. Вот это я хотел сказать, только и всего. Мы пришли к тому, к чему пришли. Да? Татарской, к Татарской республике. Татарской республике. Самый напряженный период в отношениях, когда мы тут друг друга шугали, вот вам пустые вагоны, а вот мы сейчас нефтепровод дружу перекроем, к счастью ушел. да? Мы встали и обе стороны тогдашнего сложного, достаточно противоречивого процесса встали на рельсы компромисса, на понимание пределов возможного, что и составляет суть политики и дипломатии. Был подписан Большой Договор, так называемый, да, который вообще раз, разрешил многие противоречия. А он закончил свои действия. Вы был... Большим называете Первый, 1994 -го да, года? Да, да, 1994 -го года, конечно. Ага. -го года. Первый договор. Первый, да, договор, первый да, договор, да, о полномочий предметов ведения между взаимном органами государственной власти России. Да, да и полномочий между органами и бла-бла-бла. И так далее. Длинное название, но договор был содержательный. Да. Второй был уже... Он тоже был содержательный, но не такой широкий, как первый, да. Угу. Это да. Хорошо. Вот студенты, юристы, смотрите, как четко формулируют. И историки тоже? Историки тоже, да. Это комплименты. Тоже мудрые все. Это здорово. А, да, второй был, я просто хотел другое выражение употребить. Объем а, содержания был, конечно, меньше, меньше. но роли и значения, ну, например, страничка в паспорте, вот это в том договоре, втором договоре, а, мало ну, по вашей да. терминологии. И второй договор, ну, да. договор, стал федеральным законом. Да, а, да стал федеральным законом. И мы верно. должны, если уж так говорить, на. давайте все-таки будем более-менее, мы можем себе это позволить, пока, слава богу, я во всяком случае, ну, конечно по сравнению с первым большим договором полномочия которые остались за республикой в части в том числе с, э, на налоговой системы в части э, прав э, распоряжения, пользования и владения собственностью все эти вопросы э, насколько там на 80 на 90 ушли. И не случайно многие оценивают этот второй договор уже как, ну, нечто такое вот приятное, но ничего не меняющее по существу, по крайней мере, с тем, что было достигнуто в 1994 году. Сейчас э, мы э, стоим перед несколькими такими, на мой взгляд, может быть, неочевидными, но, еще раз повторю, извините за на мой взгляд, они, они проявятся не сегодня, а завтра вопросами. Что дальше? Понятно, что в целом страна вступает в, может быть, даже принципиально новую стадию да, своего развития, существования, и вот эти вот нашумевшие поправки в Конституцию, внезапность процесса, и бог в Конституции в разделе о федеративном устройстве прописался, и соответственно государство образующий язык государства образующего народа и федеративные территории вызвавшие в том по крайней мере в якутии достаточно резкую реакцию настороженную реакцию с вашей точки зрения уважаемые профессора истории и уважаемые юриспруденции, да что завтра вот мы ну, конечно, мы отметим, мы отпразднуем, мы это умеем, никаких проблем нет. Столетие пройдет. Каковы с вашей точки зрения перспективы? Что будет вот здесь с нами, с Татарстаном, в целом с Россией? Я понимаю, что это неблагодарная задача, да, делать такие прогнозы. но, но, но у вас большой опыт, у вас огромный объем знаний, да, у вас масса примеров из исторических... То есть, исторических аналогий массу можно набрать. Давайте рискнем все-таки, потому что ну, хочется же все-таки представить себе, что дальше, что будет. Вот оно так есть. А чем сердце успокоится? Как? Микрофон. С карантином. С всеобщим карантином. Вы знаете, он не поможет. Он и сейчас уже не имеет никакого значения, а... Если из да. истории Татарстана судить, уже практика деления Татарстана на области уже было в 1952-53 годах. Ну, Татарстан да. сначала на две области были. Ну, в России, у нас и практика на двух обкомов партии да, была, да, да, сельскохозяйственной промышленности, каких-то чудес не было. скорее всего, этого не будет. Вновь Татарстан не будет делить на области. Ну, то, что действительно говорят, что вот Закон, ну, есть, фактически есть декларация, есть народ, есть самосознание, проживаешь здесь народом. Mm -hmm. Все равно же к лучшему идет, но все равно Россия есть Россия, и, в общем, Татарстан находит в России, мы очень... В как Фандас юллин любил говорить, ну ну, луну же мы не улетим. Как-то взаимосвязан процесс в России, но главное это все зависит от народа. От которого? От любого. От русского, татарского, чувашского, мордовского, на, на народов и марийского, который проживает России. на территории И других народов. Все зависит от народов. Понятно. Главное это... зависит от терпения народов. О, вот уж этого нам не занимать, Это уж это всегда. Ну, в общем, я могу расценить ваше высказывание как высказывание оптимиста исторического? да? Ну, вот? у нас же сейчас век оптимизации. Это другое. И на жизнь оптимизм смотрит. Прекрасно. Оптимизация, Я знаю, я просто... Нет, нет, я... Что скажешь? Ну, я хотел бы тоже как-то вот закончить так вот, знаете, чтобы всем было весело. Но жили вы уже, на... уже, развеселили. Да, уже развеселили. Я поддержу своих коллег, мы оптимисты. И самое главное, чтобы мы жили не вчерашним днем, сегодняшним и завтрашним. Вот я хотел бы... Ну, я надеюсь, что так оно и будет. Татарстан как оставался одним из локомотивов России, да, современный, Это и в экономическом, и в культурном развитии. Он, наверное, таким должен и остаться. И я надеюсь, он останется. Все будет хорошо. Ну, окей, я все время своей жене так говорю, это жена. ее так радует, она прям расцветает. Жена татарка, да, татарка, совершенно верно, Ну, <свят> правда, на, свет, на следующий вечер опять приходится говорить то же самое, вот это немножко утомляет, нет, чтобы один раз ее зарядить. А, и на много лет вперед. Народ, а, такой, такой, для... такой народ пока не пощепит, Ужас, не ужас. что вы скажете по этому поводу? Я уже слышал, что будет карантин, но все-таки чуть, чуть серьезнее, чтобы мы совсем на юмористической ноте не заканчивали. Да. Честно сказать. Да, конечно. Как, как на духу. Я, я не такой оптимист по жизни, видимо, поэтому я думаю, что здесь мы не знаем, что будет на самом деле, потому что нет одного только игрока. Здесь масса игроков, и мировые тенденции, да, и мы видим, что карантин сейчас ставит границы в Европе, и неизвестно, когда, как долго эта ситуация продлится и возрождается, как бы рушится тот Европейский союз в понимании, в нашем восприятии. И это от нас не зависит абсолютно. Есть некие процессы в России, тоже, который, к сожалению, от нас не зависит, несмотря на вот эту формальную процедуру 22 апреля, которая должна быть. Да, конечно, я надеюсь, что Татарстан всегда останется, и останется ведущей республикой, локомотивом во всех отношениях. Но не будет ли у нас завтра новых проектов, чтобы все переформатировать и создать некие... Федеральная округа не получилось, но есть разговоры о новых проектах по созданию вот таких конгломераций, неких вне этнических, но на иных основаниях. То есть мы не знаем, что будет, и на самом деле давать прогнозы это очень опасно и глупо. Самое главное нам пережить все эти карантины и прочие с минимальными потерями. Вот сразу видно, только... что вы не только ученый, но и как говорится, человек, который озабочен повседневным. Ну, конечно, переживем карантин, куда денемся. Но, да. правда, ни одного человека в аудитории в маске нет. Ни одного. Просто они, все, кра... тому, что не Просто они все красивые, и они не хотят прятать лица, особенно девушки. Это же все понятно на самом деле. Да, помещен, да. а, хорошо, спасибо большое за ваше высказывание. Хоть вы и заметили, что прогнозы давать дело неблагодарные и неправильные, но тем не менее ваш прогноз достаточно такой очерченный, скажем так. Я, с вашего позволения, Александр Ильич, чуть жестче, может быть, поставлю вопрос, учитывая то, что вы все-таки правовед. Все, что было сказано вашими нашими коллегами, это прекрасно и здорово, да, и звучит оптимистично, и вселяет новые силы, надо жить, бороться. Но я-то вообще имел в виду как раз вот те нюансы, о которых э, упомянул или вскоре сказал Аделяна Меркасыновна, мы живем сейчас... С точки зрения права, конституционного права, общего права, обычного права, там, да, как называют, в условиях квази-федерации, государственного устройства. Квази не, не отвечайте, сейчас я сразу второй вопрос, и вы уже обобщены. тогда ответите, Хорошо. и мы будем, наверное, подводить итоги. Почему я спрашиваю, квази-не-квази, квази, федерация унитарное государство? Во-первых, потому что это широко и достаточно глубоко некоторыми обсуждается, это надо признать. Во-вторых, потому что от того, как будут развиваться, в каком направлении будут развиваться события, будет зависеть от того, что будет с нашей республикой, какая она будет. Это тоже надо понимать. И, как было совершенно сказано Рафаэль Валерьевичем, от народа же все зависит. Но народ-то должен быть готов к тому, чтобы... Вот так вот, как гром в ясном небе не раздавалось, мы же должны понимать, что, что, что может случиться, что может произойти. Итак, я повторяю коротенько. Значит, что такое с точки зрения государственного строительства вот, современной России и место Татарстана в ней? С вашей точки зрения, каковы тенденции, куда мы движемся? Мы движемся к еще большему мультаризму. Учитывая то, что вот, в том числе, кстати, и коронавирус, и мировой финансовый кризис, вот это вот то, о чем мы говорили в начале беседы, вот такая турбулентность возникает, где открываются новые возможности, да, я не буду банально это там приводить, кризис, двумя иероглифами, это уже как проводочку уже у всех на зубах навял. Вот здесь вы можете вот высказать свою позицию? Конечно могу, моя позиция есть, и... у меня есть точнее моя позиция. Я бы не назвал нашу федерацию мнимой. Это действительно федерация. Я не сказал, я сказал квази-федерация. Я в данном случае не цитирую вас. Нет, нет, безотносительно. Мнимая Вы тоже юрист? Он историк пожалуйста, вы лингвистически говорите мнимое, это означает как бы, и квази как бы. Послушайте, спектакуляр если обратиться к латыни, да, это смо... зрелище, да. А поправки в конституцию это спектакуляр? Я хочу просто сказать, это риторический вопрос, я хочу сказать, что невозможно буквально переносить терминологию а древнего Рима, там, латинскую, на современные в реалии, слова меняют, понятно, ну, значение что... Значение Некоторые полностью меняют значение, в некоторых появляется нюансировка, которой не было изначально. Поэтому, ну, понятно, что квази это как бы. Ну, квазимото еще есть. Что? Квозимода? Есть, по, помним, и любим, помним и любим. Извините, пожалуйста, да великодушно, что прервали. Наоборот, всегда интересно такое Я С моей точки зрения, вот я хочу поделиться той мыслью о том, что все-таки у нас федерация, не, не всякого сомнения, со своими проблемами, правда, это тоже нужно понимать, угу. с другой стороны, проблемы всегда были, есть и будут, у любого государства, федеративное оно или не федеративное, мы сейчас понимаем, что у нас тоже есть в рамках федерации свои проблемы. Кстати, проблема вот, э, неравнозначности, неравноправия субъектов Российской Федерации, она остается. И у нас по Конституции у нас есть э, субъекты, которые входят в состав других субъектов. Да -да -да. Понятно, что Матрешки. часть не может быть да, матрешечные, так называемые, да, сложно кто-то их называет. Это сути не меняет. Вот. Но вот эта вот, э, разбалансированность, она все-таки есть. Есть конкретные проблемы, которые касаются Татарстана, например. Да, э, там Языковая проблема. Да, почему э, кстати, э, Татарстан сам не может может решить, какая должна быть графика, например, татарского языка. Мы достаточно давно эту проблему ставили, но почему-то кто-то должен решать за татарский народ, за Татарстан, каким быть татарскому языку, не другому какому-то языку, а именно То татарскому. Быть татарскому. Да, да, каким должен быть, да, алфавит, татар, графика. имея в виду, что за вот эти последние сто лет мы сейчас говорим про а государство. Да, уже одна, да, да, да, причем да. насильственно, можно сказать, да, таким циркулярным приказом. А вот. Аравика, так что Яналив и, э, да, и, лати... и керинус. А, э, три да. и я говорю. Да. Три, да. да. да. да. Гнали, таким. Четвертого. Позиции. Четвертого, да. Так что вот вопрос, то, что касается там да, вертикали власти, да, больше там каких-то движений в сторону унитаризма, может быть, там, или наоборот большего либерализма, как бы там сейчас не трактовать это слово, да, большей самостоятельности, наверное, какая-то амплитуда она. Она возможна, но это не поколебит. И, да, и потом, я должен сказать, что в конституционных исследованиях сейчас есть обсуждение темы так называемого нового федерализма. Некоторые вполне угу. такие известные ученые-конституционалисты выступают за очищение от национального фактора. Я думаю, вот, вот, вот этого точно нам не нужно. Потому что национальная государственность, она выстрадана Россией. Вот. И в этом смысле э, она как бы обусловлена всем историческим ходом развития. Сейчас взять и какой-то э, республики э, предложить ей отказаться от э, своих, вот, что называется, э, таких э, этнических национальных корней, я думаю, это будет э, ну, бомба, что называется, э, даже незамедленного действия. Главное, чтобы мы не скатились до унитарного федерализма. Да, да. чтобы мы не, не скатились до унитарного федерализма. Да. Да, да, это... до, до, до унитаризма, точнее, чтобы не было да, мимого, да, мимого федерализма. Вот, э, да, я очень надеюсь, что этого не произойдет. А с точки зрения исторических перспектив, но ну, я, наверное, тоже все-таки оптимист, а, потому что если мы посмотрим историю государственности Татарстана, были разные периоды, были и периоды. Вот мы сегодня об этом говорили, и вот эта зона отчужденности 30 километров вокруг Казани, вот э, когда нельзя было э, татарское селение, например, организовать. Да, Выселяли да, просто напросто, да, да, да? да? Когда была и насильственная христианизация. То есть были, не было вообще никакой государственности, был период, да, было прямое управление. И тем не менее народ выстоял, народ доказал свою эффективность. Вот сто с лишним лет назад, в четвертом году, у ГАЗа из Хокке вышла его знаменитая работа «Инкайрас», то есть исчезновение через 200 лет. и даже 200 да, вот сто лет, лет мы... прошло, да, вот э, с того момента. Период К... для оптимизма есть, да? Конечно, да, вот есть. если сравнивать, что было тогда в четвертом году, да, и, и, и что есть сейчас, конечно, у нас индустриальная развитая республика, лидер, если мы берем там по, по показателям. Ну, по многим, конечно, да. у нас есть определенные моменты. Я что хочу сказать? Без проблемного, так, так наверное, ни, ни, ни в одной федерации такого нет, но вот те традиции, которые у нас есть, межнационального, межконфессионального согласия, на которой все работаем мы, все вместе, посмотрите, и всегда действия власти в этом смысле стараются быть сбалансированными, так, чтобы интересы всех наций, конфессий были учтены. Вот это дает, конечно, повод для уже такого не бравурного, а реального оптимизма. Угу. Так что я думаю, что все должно быть хорошо. Спасибо большое. Давайте, наверное, на этом будем заканчивать. Хорошо, что, в общем-то, мы все оптимисты, а с другой стороны, куда деваться? Ну куда деваться, если мы не будем оптимистами, ну, вообще все встанет, и мы сами и ляжем. Так что исторический оптимизм – это не прихоть, это не выдумка, это та самая историческая необходимость теории. и личностная необходимость. Но, но мне очень понравилось симпатичное заявление да, о том, что вот в контексте упоминания о том, что обсуждается идея нового федерализма, то есть федерализма вне национального и этнического окраса. И когда э, Райан Раилович сказал, что вот, вот этот бы нам бы, это, это мне понравилось. Лишь бы вот этот у нас удержался. И слава богу. Огромное спасибо всем вам, уважаемые эксперты, за то, что приняли участие, высказали много соображений. Было много интересного с моей точки зрения фактического материала. И Дерамина вам тоже как эксперту, просто вы не здесь у нас. Здесь мужчины оккупировали все. Ну, это же Татарстан, ну что конечно, Конечно, конечно. Старый, вот. <свят> а, спасибо всем, уважаемые телезрители. Я просто хочу напомнить, что это было очередное заседание дискуссионного клуба телевидения Казанского федерального университета. Оно было посвящено теме столетия татарской АССР, современного Татарстана. Я ведущий этой программы. Юрий Алаев. Но прежде чем мы уйдем из эфира, я хотел бы, чтобы вы себе сейчас, я обращаюсь к телезрителям и я обращаюсь к залу, и к экспертам тоже. Такой маленький квиз. Сделайте себе сейчас карандашечком пометки. Один молодой человек из молодых татарских интеллектуалов составил перечень задач, которые предстоит нам всем решить в текущем году, в 2020 году. Я их сейчас перечислю, а вы для себя и вы для себя попробуйте поставить, что на первом, что на втором, а что на третьем. чтобы вы бы поставили, какое из этих событий. Перечисляю. Перепись населения, выборы президента Татарстана, мы об этом сегодня ни слова не сказали, они тем не менее в ноябре, по-моему, да, будут, или в сентябре, в единый день голосования. А, празднование 30-летия. Про возглашение суверенитета Татарстана и к вопросу о том, какое значение вообще имеет этнический фактор нация строительства в нашей жизни, задача дописать стратегию развития татарского народа, которая еще год назад должна была быть дописана, но все никак не дописывается. Договорились? Потом, что, вот человека, это все... Он, по-моему, рядом с вами сидит. Вы думаете, я не знаю его фамилию? Я просто его светить не хочу. Айрата я не хочу лишний раз светить. Все нормально. Да, это его пер. Она... Да, это Файзрахманов сделал, и, да? Была написана, а? И она была в лари... ну, что, ну что делать? Если вы пишете то, что устаревает за 4 месяца, это вам минус. Я не думаю, что должно устареть. Хороший перечень. Спасибо еще раз всем. Спасибо, до новых встреч. До свидания.